новую супер разработку обратите внимание ссылка на скачку в описании это аксолоталь с сами? -сам установите и посмотрите сами посмотрите на него он убивает спрута посмотрите на него он притворил Умеет Зачем вы это слушаете? качайте быстрее Эта песня ужасная знаю. Но текстуры прекрасные Посмотрите на него Он немного глупый Зато он умеет плавать Зато он умеет Еще что-то делать Но мы этого не узнаем